Лучка. Бомба взята. Бомба потеряна. Осторожно, граната. Бомба граната взята. С тобой все будет в порядке. Спасибо. бомба потеряна. Весы. Бомба взята. Квадрат. Бомба установлена Раунд выигран. Команда врага побежал, уничтожена. Правильно. Куда Блядь, Установите двое, бомбу раунд. возле одного из объектов. Также двоечко, раунд на Игрок с не... бомбой убит. Бомба взята. За мной должок. Я уж думала, здесь и останусь. Спасибо. Постой на месте, я подлатаю тебя. Спасибо. Бомба потеряна. На вот. Бомба взята. Команда противника разбита миссия выполнена установите бомбу давайте одну ручку подсад делаем раунд начался бомба взята наши распрыгнут бомба установлена не деркайся, я тебя вылечу У меня запомнить намного лучше быстрее, мне нужен врач забери меня, просто забери Бойцы противника убиты, мы победили. Убью, Установите да. бомбу. Да. Раунд да. начал. С да. Бомба взята. Игрок с бомбой убит. Ослабься, ты будешь сильнее. Взять. Бомба взята. Взять. Взять. Взять. Взять. Взять. Взять. Взять. Взять. команда противника Взять. А могу... миссия выполнена взорвите на. один из объектов противника Ручь, раунд начался О -о -о. взята Желтый, желтый, желтый, желтый. На жопу. На синий забежал. Между синими и желтым. На синий Мы выиграли раунд. Браковский отряд разбить. Двоечку забыл. Защитите Прошу. стратегические объекты. Yes. Ah. Раунд начался. Осторожно, граната! Один Нажимаем, поднимаем Охот Мы выиграли раунд Вражеский отряд разбит Нормально